Всем привет! И сегодня у нас первая посылочка с Гербеста. Распаковка. Долгожданная. Так, что у нас тут? Тут у нас китайские символы, непонятно что. Вес. Такой хороший вес. посылка посылку увесистая. Что тут надо закрывать, я не знаю. Я дилетант в этом деле. Ну и пробуем. Посылка шла быстренько. 3 числа я заказал. Сегодня у нас 15 декабря. 17 год. Посылка уже в городе Оренбурге. Оренбургской области. Вот здесь внутри видим такие беленькие кирпичики. Некоторые кирпичики слиплись. Интересно, к чему бы это. Ну и вот еще один кирпичик. На каждом кирпичике видим, кому была предназначена посылка. Вот на этом кирпичике ничего не видим. Ну и давайте вскроем один из кирпичей. Вообще, конечно, поразило быстрота доставки. Особенно учитывая, что еще несколько посылок, которые были заказаны ранее, на 10 дней, до сих пор еще не пришли. Так, внутри мы видим белый-белый коробку белоснежный. Коробка выглядит классно, увесистый телефончик. Я сейчас сниму распаковочку, первый раз его запущу, а потом будет подробный обзорчик. Варварским жестом порвем упаковку. Телефоны заказывал исключительно для себя. Но они мне не понравились, хоть я их вижу <coughs> первый раз, поэтому придется продавать. Так. Открываем коробочку. Вот тут, наверное, все уберем столбик. Здесь у нас такая стилизованная еще коробочка. Ой. Что-то я, по-моему, нарушил ход распаковки. Открылось так. Здесь конверт скрепка. В конверте у нас вот такой чехольчик силиконовый. Как это называется, бампер. Инструкция. Инструкция, инструкция Это что-то типа гарантийного талона Вот такая красивая книжечка Смотрим языки Языки, языки Английский, английский Китайского не замечено а Русского в принципе тоже Ну, силикон как силикон Ничего удающегося. Вот он, наш красавец. Да, кстати, кому интересно, тут вот всякие буковки, циферки. Долби, Atmos. Короче, долбить тоже нормально. Ну, такой телефончик тяжеленький лежит в руке, удобно. Держать его приятно. Давайте попробуем включить. Сказал бы Написал ZTE. Android. Все дела. Вообще характеристики у него отличные. Цена для этой модели на гербесте очень-очень вкусная. так у нас выглядит. Да, Ладно, пусть он у нас грузится. А мы посмотрим, что есть еще в коробочке. И должно же быть в такой большой коробочке еще что-то. Это точно здесь мы наблюдаем кабель зарядки USB-тайчапси провод плоский свернут зарядочка на полтора ампера 5 вольт или ватт Ничего интересного. И наушечки. Разворачивать я это сейчас не буду. Разверну в обзоре, расскажу, как звучит. Как на что, что похоже. Так, вот, отлично. Тут есть... Специальное такое приспособление, универсальное. Не, и коробка сама по себе. Кажется, что в ней еще что-то осталось. Она тяжелая. Сама коробка, если с крышкой, будет весить примерно как телефон. Который вот у нас и подгрузился уже. Ну, картинка. Даже не передать на камеру. Я вот смотрю, разница... Между тем, что я вижу и тем, что показывает экран телефона, огромное. Чтобы понять бы, как это все работает, что-то пальцами тыкается, толку мало. Ну, мартышка, очки, этого все нарисовано. Где-нибудь на странице заказа было написано мелким шрифтом, не предназначен для использования. Ну, что он типа... Ага, welcome. Welcome, welcome. Предлагает выбрать язык. Выбираем русский. Хотя если вы в подпятие, то можно выбрать и иной и другой язык. Ставьте сим карты, пропускаем. Все, пропускаем. Картинка классная. Хочу добраться до камеры. Пропускаем все настройки. Сервисы Google. Ну вот. Собственный телефон. меня в руке лежит классно. В руке лежит классно. Ничего никого не сказать. Что мы видим на нем? На самом давайте уж поподробнее. Здесь у нас TouchPsy. Здесь качелька громкости, клавиша разблокировки, здесь джек. Тут непонятная дырка, наверное, микрофон. Шумодава, камера, вспышка, датчик отпечатков пальцев. Ну, в принципе, лоток под симки. Стандартный набор. Нет, дисплей реально фантастический. Цветокрасочный. От радости даже язык заплетается. Давайте посмотрим, как он будет смотреться в чехольчике. Хотя от силиконового чехольчика вряд ли что изменится. Телефон крепкий, ничего не люфтит, не брякает. Даже вот при таком запихивании в чехол, такая железяка, руки твердые. Не сказать, чтобы сильно уродовал телефон, хотя мне кажется, что будет грязь под него забиваться, там какой-нибудь мусор. Вид будет не тот. Тут у нас телефон рассказывает про все его ништяки. У нас включилась камера, все обучает, все рассказывает. Теперь надо попробовать сфокусироваться на телефоне. Камера отличная, звук хороший. Всем пока. Подробный обзор, тесты данного телефончика будут в следующем видео. Это видео пробное пилотное. Герб струлит. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Ну и так далее. Если натите денежку, тоже спасибо. Пока-пока.